Эфириум – вторая по популярности криптовалюта в мире после биткоин. С начала 2017 года биржевая стоимость эфириума выросла в 30 раз, преодолев отметку 250 долларов за один эфириум. Купив 100 монет эфириума в январе за 850 долларов, спустя полгода инвесторы уже получили на них прибыль свыше 25 тысяч долларов. Экономический смысл обратить внимание на растущий эфириум очевиден. Stepium – уникальная маркетинговая система для заработка криптовалюты Ethereum. Проект имеет два вида контрактов – линейный и бинарный. Линейный контракт – партнерская программа проекта. Он позволяет зарабатывать на привлечении в систему пользователей. Бинарный контракт позволяет зарабатывать эфириум от созданной вами пользовательской структуры – бинара. Бинарный контракт не ограничен по уровню дохода и зависит только от активности пользователей. Эфириум растет с каждым днем. Степиум – ваша уникальная возможность расти вместе с эфириумом.